Нет Все хорошо, малыш, мы почти на месте. Мам? Да? Куда все бегут? <Слышко> папа, <Слышко> папа! Мам. Черт! Мам. Все в порядке. Мам, мам, мам все мам. в порядке, мы в порядке, все в порядке. Да, папа. Папа, где, где, где, где, где? Мам. 泯泜什么事对呀 oh Ума не приложу, зачем вы пришли. Но вам здесь не место. Прошу. В мире есть люди, которых надо спасти. Так вы не в курсе? Вот что я скажу. Эти люди... Недостойно спасения.